с продуктом про который юрий говорил в прошлые выходные на прямом эфире это продукт эльбифид и на упаковке есть три очень важных очень важные отметки в которых вы как специалисты нутрициологи, должны понимать значит первое это номер один это содержание бифиды и лактобактерии помните юрий говорил о том что содержание должно быть 10 9 10 10 степени так вот если сложить и бифиды и лактобактерии то в Получается, что содержание в одной капсуле а, льбифида 10 десятый. Вторая очень важная а, цифра и показатель. Не то, чтобы было очень много бактерий, да, чтобы они были большой в а, 10 10 10 9 Важно, чтобы внутри этой капсулы бактерии были живые. То есть они должны быть упакованы в капсулы совершенно определенным образом. И защита а, и лактобактерий в каждой капсуле гарантируется технологией микрокапсуляции южнокорейской фирмы биотек И третий очень важный для нас принцип – это чтобы капсула вместе с бифидой лактобактериями прошла через агрессивную среду желудка и попала в кишечник. И для этого должны быть специальные капсулы, целлюлозные капсулы. Вот здесь вы увидите, что это DR-капс, который проходит через агрессивную среду желудка и попадает в кишечник. То есть они обеспечивают доставку бактерий по месту назначения. И именно поэтому в результате высокого содержания живых бактерий и адресной доставки